Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И в сегодняшнем видеоролике я хочу разрушить один из наиболее устоявшихся мифов о работе в Польше, миф, который гласит о том, что польские агентства по трудоустройству обманывают и грабят людей. Вам это интересно, тогда устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали! Сам я приехал на работу в Польшу еще в далеком в 2017 году. Работал сразу как сварщиком, но устроился на работу не сразу. Изначально я поехал сдавать тесты. Тесты мы не сдали. Там была такая организация недалеко от Катовиц. Варели они тяжелые большие металлоконструкции, которые вы сейчас можете видеть собственно, на своих экранах. Ну и там, если вы работали через агентство, я устраивался именно через агентство по трудоустройству, то вы получали... Там, по-моему, 20 злотых чистыми в час зарплата была. Если же напрямую через работодателя, получалось 23-25, что-то такое, если меня не подводит память. Ну и, в общем-то, так как устраивался через агентство, меня это немножко тогда возмутило, почему люди, которые работают напрямую, получают больше. Э -э ну и, собственно, с таких вот случаев пошли мифы о том в Польше, что якобы польские агентства по трудоустройству берут себе деньги с зарплаты людей, то есть... То, что заработали люди честным трудом, агентство забирает себе. Я работал как и напрямую через работодателей, я работал как и через агентство. Сейчас вот сам работаю на одной из лучших агентств по трудоустройству в Польше рекрутером, то есть трудоустраиваем людей. Ну и собственно у меня есть уже достаточно богатый опыт во всех вопросах, касаемых трудоустройства в Польше и за границей в целом. Ну и со всей ответственностью могу заверить вам то, что молва, слухи и сплетни о том, что якобы э, польские агентства по трудоустройству берут с зарплаты человека э, какую-то сумму себе постоянно, это полный бред и вымысел, друзья. Э, для начала еще объяснить вам, как это работает, потому что такие слухи начинаются в первую очередь из-за незнания самой системы. Когда агентство по трудоустройству, небольшое, какое-то начинающее, э, не может заключить договор с работодателем, оно идет на то, чтобы договориться о меньшей плате работнику то есть сразу оговаривается оплата работника которого агентство будет искать работодателю ну и собственно оговаривается оплата меньше чтобы заключить договор меньше чем если люди устраиваются напрямую или если чем работодатель находит сам этих людей соответственно и тогда, как правило, работодатель идет на заключение договора с агентством. Но это практиковалось очень сильно раньше. Сейчас, в год 2019, это уже так не практикуется, потому что люди, соответственно, возмущаются. Почему? Мол, те, кто работает напрямую, получают больше, гораздо больше, чем те, кто работают через агентство. Сейчас же такой вариант возможен в основном, как то, что получают больше все же поляки которые работают в Польше, нежели белорусы, украинцы, либо русские. Но получают они больше не потому, что они работают напрямую, они получали бы столько же как через агентство, так и через работодателя напрямую. Дело в том, что они получают, могут получать больше только из-за того, что работают, например, по умове працы, а тот же русский или белорус работает по умове злицения. Но в то же время у них может быть ставка просто часовая несколько больше, чем у тех, кто на умове взлицения. С другой стороны, им, скорее всего, нельзя перерабатывать, а на умове взлицения перерабатывать можно. Поэтому, собственно, и заработная плата получается... В итоге больше у тех же украинцев, белорусов, русских, которые работают на умове лицензией, нежели у поляков, которые работают на умове опрасы. Но это так, небольшое отступление. Суть в том, что, друзья, в Польше существует два вида сотрудничества агентства с работодателем. Это одноразовая плата, скажем так, ну и лизинг. Одноразовая плата, это когда человек приезжает через агентство, и работодатель одноразово платит за человека агентству, и после этого человек уже напрямую работает на этого работодателя. Если говорить о лизинге, ну именно этот вид сотрудничества мы сегодня будем рассматривать, то здесь вы непосредственно на агентство трудоустраиваетесь, а агентство уже арендует вас работодателю как рабочую силу, и вот здесь как раз таки для большинства подавляющего людей начинается темный лес, в чем он заключается, дело в следующем, что многие люди считают так, что якобы работодатель дает агентству зарплату человека, а агентство зарплаты человека берет себе деньги, то есть грабит, человек обдирает, ну и уже отдает какую-то часть зарплаты, э, там, гроши человеку. На самом же деле все абсолютно не так выглядит и в подавляющем большинстве случаев, э, как через агентство вы будете работать, как напрямую через работодателя, неважно, у вас будет одинаковая зарплата почему это так работает в чем же выгода э, здесь агентство спрашивается плата идет абсолютно отдельно и ничего абсолютно не берет себе агентство может быть как я говорил, но это бывает крайне редко то что ставка изначально была оговорена ставка которая будет человеку она будет меньше если он придет через агентство но работодатель уже агентству платит начисления отдельно за каждый отработанный час с человеком может быть даже такой вид расчета как фактура то что деньги придут позже гораздо, то есть человек может работать 3 месяца, получать нормальную зарплату, а с агентством рассчитывается работодатель только через 3 месяца, соответственно, сразу за 3 отработанных человека месяца. Э -э вот так, друзья, это выглядит. За что рассчитывается работодатель? За то, что агентство берет на себя. Заселение чека, оформление всех его документов, всю ответственность за него, прохождение медкомиссии, ответственность в том плане, что если не дай бог что-то случится с чеком на производстве, ну и все в этом духе. Так что, друзья, не верьте в эти слухи, которые ходят, что якобы агентства по трудоустройству обдирают людей. Все это полный бред и чушь. Из-за этих слухов очень многие люди попадают как раз таки на реальный обман. И зачастую отказываются от достойной работы. Дело в том, что очень многие работодатели или не хотят брать вообще людей напрямую на работы в польше потому что это нужно брать как я сказал на себя ответственность за человека заселять его оформление документов и все такое поэтому в польше сейчас очень э, многие крупные организации заводы даже корпорации предпочитают заплатить агентству за его работу за то что он предоставил им рабочую силу ну и взять человека спокойно как взять просто чек будет приходить э, на тот же завод на фабрику и выполнять свои обязанности уходить и будет получаться что он трудоустроен на агентство таким образом ну и поэтому люди наслушавшись этих э, вымыслов зачастую пытаются устроиться напрямую на тот же завод который работает только через агентство у них не получается они ищут работодателя Опять же, чтобы выйти на него напрямую, в итоге находят какого-нибудь мошенника, идут к нему с радостью, что вот, они-то такие крутые, классные, устроились напрямую, они как эти лохи, которые работают через агентство. В итоге отрабатывают месяц и остаются обманутыми. Я не говорю, что так бывает всегда, но очень часто, потому что работодателю, если вы у него работаете напрямую, обмануть вас гораздо проще, чем тому же агентству, если вы работаете через агентство. Потому что агентство по трудоустройству проверяют, во-первых, гораздо жестче различные эксперименты, инспекций. Во-вторых, агентство, как правило, большинство агентств, подавляющих, очень заботятся о своей репутации, потому что люди это основной ресурс, за счет которого держится агентство. И агентству всегда выгодно, чтобы человек работал как можно дольше э, на него, чтобы, соответственно, как можно дольше платили за это работодатели. Если же говорить, когда вы работаете напрямую на работодателя, производство, не знаю, каких-то консерв, упаковка, производство в пилет, палет, э, в этом в этих всех случаях работодатель без труда может менять людей, обманул, поменял другого, обманул, поменял третьего, четвертого, пятого, потому что у него люди, по сути, это не самое главное, у него главное товар и чтобы шло производство. Поэтому работодатели недобросовестные очень часто особо не парятся людьми, работодатели с их подавляющее меньшинство, но тем не менее они встречаются. Поэтому, друзья, как раз таки напрямую через работодателя, если вы будете устраиваться, в этом случае гораздо более велик риск того что вы останетесь обманутыми поэтому еще раз призываю вас не слушать людей которые Пишутся разные слухи, сплетни в интернете различные учу, что что агентства берут что-то с вашей зарплаты. Это абсолютно не так. Сам работаю на агентство по трудоустройству «Проект Плюс» и вообще не первый год уже занимаюсь профессионально трудоустройством людей на работы в Польше. Ну, сейчас у многих пойдет пены из ста, наверное, опять же, потому что это ошибочная картина мира, которая уже очень сильно въелась э, в мозги людей. И подавляющее большинство на 100% уверены, что агентства обманывают если не обманывают, то открыто грабят, забирают деньги, зарплаты людей себе. Ну, если у кого-то есть какие-то документальные подтверждения таких случаев, прошу написать обоснованно, только без оскорблений в комментариях и предоставить либо скриншот, либо фотографии каких-то документов, например, рабочего договора человека, который работает через агентство украинца, либо белоруса, либо русского, без разницы, иностранца. И рабочий договор человека, тоже иностранца, который работать напрямую через работодателя и э, покажите, где там будут отличаться зарплаты. Если хоть один такой случай приведете документально, обоснованный, доказанный, то я возьму свои слова обратно. Но я уверен, что такого случая никто обоснованно не приведет, найдутся э, только куча хейтеров, как обычно, которые будут писать всякие глупости, пытаться облить грязью, э, чтобы доказать свою ошибочную картину мира другим. Если я развеял в ваших глазах миф о том, что польские агентства грабят людей в Польше, обманывают, берут что-то с их зарплаты, то, пожалуйста, поставьте под этим видео пальцы вверх. Также еще раз напомню, напишите комментарий, если вы против, либо если вы опять же поддерживаете, напишите свое мнение. Будет приветствоваться только конструктивная критика, различные хейтеры, которые будут выражаться и переходить на личности, оскорблять и так далее комментарии будут автоматически заноситься в бан. Также хочу вас призвать э, проходить по ссылочкам в описании к этому видео, ссылочки на мой телеграм-канал, на мой сайт antonbeluk.ru, там вы найдете кучу актуальных вакансий в Польше. Делитесь ссылками на это видео с друзьями, чтобы как можно больше людей узнали полезную информацию, в итоге не остались обманутыми. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции и крутые видосы на тему жизни и работы за границей на моем канале. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польши. Да. Скоро встречи за границей, друзья. Пока.